Бедный армянский народ. После стольких лет режима Карабах-ЦФ и диктатуры криминала он надеялся, что нашел таки истинного руководителя, который обеспечит рядовым армянам нормальную жизнь, а Армении – высокий авторитет. Ни того, ни другого не произошло. Социально-экономические показатели стремятся к нулю, а насчет имиджа. Тут дело совсем плохи. После того, как ряд серьезных дипломатических проколов Никол Пашиняна был воспринят в мире снисходительно, молодой, мол, еще зеленый, премьер Армении окончательно уверовал в свое величие. Благо армянская идеология позволяет питаться мифами и собственными фантазиями. И, уверовав в свою силу и могущество, Никол устроил крупнейший за последние годы на евразийском пространстве скандал, который уже выбивается из рамок ОДКБ и принимает межгосударственный характер. Пашинян заявил, перед толпой собравшейся в одном из регионов, по случаю его приезда, цитирую, «такие отношения, к которым они привыкли с Арменией, больше продолжаться не будут». Возможно, мы малочисленный, но великий народ с многовековой историей и культурой. Будьте уверены, что в этих отношениях наше правительство в состоянии защитить интересы нашей страны. И с этим должны считаться. Как видим, вот такое мифическое былое величие и достижение культуры, в основном прихватизированное у других, в Армении принято оправдывать все свои недостатки и промахи. Когда заканчиваются аргументы, в дело вступают такие определения, как типа «великий», «древнейший» и так далее, которые только смешат уже международную аудиторию. Есть еще у них один просто убийственный по своей комичности аргумент, из серии «Вас тут не стояло». Еще одна цитата из этой серии. Я хочу прокурорам-педагогам из Беларуси, подобным Лукашенко и их министру иностранных дел, напомнить, что основателем их государства является Александр Мясникян, один из лучших сынов армянского народа. И это значит, что уже тогда армянский народ обладал лучшей политической мыслью, лучшими политиками и политическим нюхом, заявил в интервью армянским СМИ большой труженик армянского агитпропа Вон Ширинян. Ну что здесь сказать, просто смех и грех, как говорится. Армянский политик, наверное, считает, что просто уничтожил белорусских оппонентов Еревана таким аргументом. Ну и что, что граждане Беларуси прекрасно живут, имеют работу, перспективы, нормально питаются и дружат с соседями. Зато Армении три, или нет, пять тысяч лет, у нее есть чужая долма и чужой лаваш, и еще свой собственный товарищ Мясникян. Истерику устроил и бывший замминистра обороны Армении Агабикян, на своей странице в Фейсбуке сделавший следующую запись «Я чувствую себя оскорбленным из-за оскорбления, нанесенного Беларусью нашей стране. Я и мои боевые товарищи очень хотим, чтобы политические силы, представившие заявку на участие в парламентских выборах, выразили отношение к позорному поведению нашей, так называемой сорвавшей с себя маску страны-партнера, мы ожидаем, что в СМИ будет опубликована их позиция. О чем говорит эта запись? О том, что всем политическим силам, которые не хотят нарваться на немилость власти Пашиняна и получить хоть какие-то голоса на выборах, необходимо немедленно подключиться к охаеванию президента Беларуси, который посмел посадить на место их Пашиняна. Кто там еще не высказался? Пока не высказался Гагик Сарукян. У главы процветающей Армении крупный бизнес с Белоруссией, и сегодня в армянских СМИ это ставится ему в вину. Предатель, мол, Гагик, Минск продает оружие Азербайджану, а ты там бизнес крутишь. А ну высказывайся. Кстати, стоит отметить, что тема руки Баку является основной в устроенной Армении истерике, и, похоже, дело даже не в должности генсека, а в тесных отношениях Минска и Баку. Именно это дало толчок всплеску хамских выпадов в адрес Беларуси и ее руководства, а не какой-то пост, который, в принципе, Армении ничего не дает. Не случайно градус истеричности значительно поднялся в период визита в Беларусь президента Азербайджана. Можно представить. Как задел Армению меморандум о взаимопонимании между Минобороны Азербайджана и Государственным военно-промышленным комитетом Беларуси по развитию двустороннего взаимовыгодного сотрудничества в области поставок оружия и техники противовоздушной обороны. Противодействовать сотрудничеству двух стран, грозить и обещать, кому-то что-то показать, все бесполезно. Бесполезно также призывать в адвокаты Москву, Мол, смотри, что там Баку с Минском замышляют за твоей спиной против твоего стратегического партнера, остается только хамить. Хамство и цинизм – это последнее оружие слабой стороны. А армянская сторона не просто слаба, она бессильна. Можно только посочувствовать армянству, которое за свои, если верить армянским историкам, пять или сколько-то там тысяч лет, так и не набралось мудрости, чтобы достойно выйти из сегодняшней ситуации.